Друзья, давайте начнем. Меня зовут Тимофей Матриницкий, я менеджер по продуктам Гордант. Рядом со мной Антон Тихенко, руководитель технической поддержки. Здравствуйте. Сегодня мы проводим вводный вебинар, на котором расскажем об основах эффективной монетизации программного обеспечения. Прежде всего, давайте посмотрим на статистику. В 2015 году в России суммарная стоимость украденного ПО составила более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. При этом уровень нелегального использования равнялся 64%, то есть это две программы из трех. Поэтому в сегодняшнем вебинаре мы расскажем о двух вещах. Как качественно защищать вашу программу, а также как грамотно ее лицензировать. Вот правильное сочетание этих двух направлений и будет называться эффективной монетизацией. Когда мы говорим о защите софта, то речь идет о сохранении вашей интеллектуальной собственности, то есть мы защищаем программу, чтобы не позволить злоумышленнику сделать две вещи. Нелегально, бесконтрольно ее использовать и изучить и скопировать программный код, какую-то вашу технологию, какую-то вашу уникальную функцию. Вот, к сожалению, о втором очень часто забывают. Почему-то считается, что если программа воруется, то она воруется целиком, хотя это не так. И целью злоумышленника запросто может быть только как какой-то ее кусочек. Защита программного обеспечения – это достаточно широкое понятие с огромным количеством нюансов. Приведу простой пример. Представьте, что вы купили загородный дом и уезжаете в отпуск. И перед вами стоит задача обезопасить этот дом, ваше имущество от кражи. Что вы будете делать? Наверняка поставите дверь хорошую, решетки на окна, подключите сигнализацию, обнесете дом забором и так далее. Согласитесь, что если использовать что-то одну, то защита будет очень-очень неэффективной. Вот при разработке программного обеспечения принцип тот же. Необходимо использовать комплекс защитных мер, иначе все ваши труды, все ваше время, которое вы потратили, будет, если не совсем бесполезно, то малоэффективным. Возникает вопрос, а где эту защиту взять? Существует два варианта ответа. Либо разработать самим, либо купить уже готовые. При самостоятельной разработке нужно учитывать, что это достаточно долгий и дорогой процесс. Кроме того, достаточно часто бывает, что компания, которая решилась на самостоятельную разработку, потратила много времени, много ресурсов, а на выходе получила очень посредственную технологию. То есть достаточно слабый продукт, который проигрывает вообще всем представленным на рынке решениям готовым. Второй вариант – это приобрести уже готовое решение. Тут вы экономите и на ресурсах, и на времени. То есть Получаете продукт не через год, как это было бы при самостоятельной разработке, а уже сегодня. Единственный нюанс, нужно очень тщательно подходить к выбору поставщика. То есть и поставщик, и его решение должно быть проверено временем. Если компания появилась полгода, год и полтора года назад, то совершенно непонятно, какие технологии там используются и создает ли эта защита, эта технология хоть какой-то барьер на пути злоумышленника. Поэтому наша рекомендация, конечно, это приобретать решения, которые проверены временем и существуют на рынке уже давно. Давайте поподробнее остановимся на том, что же такое комплексная защита. В это понятие мы включаем две составляющие, а именно защиту кода от отладки и изучения и привязку к внешнему компоненту. Это те два фактора, которые нам позволяют обеспечить соблюдение наших лицензионных условий и защиту ранее упомянутой интеллектуальной собственности. Рассмотрим, какие бывают компоненты привязки. Обычно это или специальное аппаратное устройство, электронный ключ в форм например, usb брелока или программный элемент. Мы такое называем софтверным ключом, хотя фактически это специальный защищенный файл. И если компонент привязки отсутствует, то защищенное приложение не запускается, ну или работает в демо-режиме. Давайте сравним эти компоненты и выясним, чем они друг от друга отличаются, какие у них есть достоинства и какие у них есть области для применения. М -м, портативность. Аппаратный USB-ключ можно без особого труда перенести на другой компьютер в офисе. Это, например, может потребоваться тогда, когда компьютер сотрудника просто меняется. Программный же элемент он привязывается к, к программно-аппаратной части комп компьютера, и просто взять и перенести его на другую машину уже не получится. Тут потребуется либо дополнительное действие от IT-специалиста, либо другой программный элемент привязки. Доставка. Для передачи аппаратных ключей пользователям ну, потребуются какие-то точки продажи или возможности доставки по почте, например. В случае с программными ключами все это делается через интернет. Требования к оборудованию. Использование аппаратных ключей подразумевает наличие соответствующего порта, ну например USB. В случае с программными ключами никакого USB не требуется. Условия эксплуатации. Для программных ключей подойдут те же самые условия, что подходят для компьютера. Даже на улице, если аппаратный комплекс на это рассчитан, все будет, естественно, работать. Если речь идет об использовании уже аппаратных ключей, то там, где обычно работают люди, например, в офисах, магазинах, ну и там подобные склады, может быть, какие-то пункты выдачи, или, например, в серверных комнатах, то можно сказать, что никаких особых условий ключам не нужно. Подсоединили компьютер и работает он. Но все-таки, как и для любого электронного устройства в инструкции, будет указано, какие условия для нормального функционирования должны быть соблюдены. Это температурные диапазоны, это и относительная влажность воздуха, ну и, например, очевидный запрет на работу в водных и масляных средах. То есть в помещении, где обычно сидят сотрудники, никаких проблем не будет. Возможность утери или поломки. Соответственно, аппаратное устройство можно потерять или сломать, а программное нет. Возможность скопировать. Пользователь э, или исследователь скопировать аппаратный ключ не сможет. А в процессе изучения его устройства есть риск вывести его из строя. С программным можно подстраховаться просто скопировав файлик этого ключа. Но тем не менее легкое мещание этого не сделает. Уровень защиты. Ну тут аппаратные ключи, естественно, считаются более защищенным и надежным компонентом для привязки. Особое применение. Аппаратные ключи могут иметь дополнительное оснащение для решения разных задач. Например, технологии загружаемого кода для создания усиленной защиты или флеш-память для дистрибуции софта прямо на ключе. Особое применение программных ключей – это, например, распространение триальных версий. Давайте теперь рассмотрим вторую составляющую комплекса «Защиту кода». Это обработка программы с целью усложнить анализ и модификацию кода, то есть не позволить злоумышленнику сделать две вещи – скопировать какую-то вашу уникальную технологию и отрезать компонент привязки, то есть тот самый аппаратный или программный ключ, о котором мы ранее говорили. К сожалению, во всем мире комплексную защиту высокого уровня предлагают единицы компаний. Кто-то разрабатывает только аппаратные ключи, кто-то делает только средства защиты кода. Кто-то предлагает на первый взгляд комплексную защиту, но здесь есть большой нюанс. Дело в том, что зачастую очень сложно понять, какие технологии использовались вот в этом защитном решении и достаточно ли они надежны. То есть у вас есть риск того, что вы купите лучший в мире аппаратный ключ, но при этом средства защиты кода будут очень слабые. И в результате вся ваша защита будет очень невысокого уровня, несмотря на качество аппаратного ключа. Поэтому мы рекомендуем при выборе поставщика хотя бы навести о нем справки, почитать отзывы о нем, о продукте и лучше будет даже о его клиентах. Давайте теперь подытожим. Если разработка собственной технологии защиты не рассматривается, потому что это и долго и дорого, то очевидно выбирать нужно готовое решение, причем специализированное. И оно должно быть комплексным и как минимум позволять защищать код приложения и привязываться к какому-либо внешнему элементу. Ну а еще лучше, если это будет некоторая API для реализации своих уникальных схем защиты. В то же время с вниманием надо отнестись и к выбору поставщика средств защиты. Лучше искать среди известных компаний, которые давно присутствуют на данном рынке. Много времени на их поиск не потребуется, я думаю. Такие компании не только проверены временем, но и... Uh, они, скорее всего, предлагают и защитные решения, и они предложат инструменты лицензирования повод для ну, монетизации. Теперь давайте рассмотрим, что же такое лицензирование. Это схема продажи вашего программного продукта. То есть вы закладываете определенные ограничения в работу приложения, и для того, чтобы иметь возможность им пользоваться, ваш клиент должен периодически приносить вам деньги, иначе программа просто отключится. Все модели лицензирования можно условно поделить на три группы – вечная, ограничение по количеству запусков, ограничение по времени. Вечная лицензия – это, по сути, только защита софта от копирования. Вы продали программу клиенту и больше про него не вспоминаете. Говоря о современных моделях лицензирования, можно перечислить следующие. Подписка, когда программу можно использовать в какой-то ограниченный период времени, например, один год. Аренда. Специфическая схема применяется для программ, приобретаемых в определенный момент времени. Например, приложение, которому, которое составляет ежеквартальный бухгалтерский отчет, нужно всего 4 месяца в году. Его и приобретают, как правило, на один месяц 4 раза в год. На 12 месяцев приобретать его нет никакого смысла. Плавающая лицензия. Вы продаете клиенту программу с ограничением, по которому одновременно с приложением могут работать не более 10 сотрудников. То есть в любой момент времени любой сотрудник вашего клиента может запустить на своем компьютере защищенную программу. Но если с этой программой в данный момент уже работает 10 человек, ему придется подождать, когда кто-нибудь из них завершит работу. Привязка к оборудованию. Мы уже касались эту схему, когда говорили о программных ключах. Смысл прост. Если ваш клиент купил программу и использовал ее на одном компьютере, то он уже не сможет использовать ее на другом. Реальная программа предназначена для бесплатного распространения вашего продукта среди потенциальных клиентов, то есть вы передаете программу на пробу. Лицензирование фич, когда вы помимо лицензирования всей программы дополнительно ограничиваете, монетизируете какую-то ее функцию. Возникает вопрос, какую модель выбрать. Исторически сложилось, что самая популярная схема лицензирования – это вечная. Но на сегодняшний день все большую и большую популярность набирают другие модели. Статистика говорит о том, что сегодня 81% компаний среди топ-100 крупнейших мировых разработчиков софта применяют модель подписка. По прогнозам, к концу 2019 года 40% всех доходов от продажи программного обеспечения в мире будет идти именно по этой модели, по модели подписка. Обратите внимание на график. Подсчитано, что в среднем применение модели подписка за 3-5 лет приносит разработчику больше денег, чем продажа вечных лицензий. Поэтому многие вендоры программных продуктов постепенно переходят на использование именно этой модели лицензирования, то есть модели подписка. В самом начале нашего вебинара мы говорили, что эффективная монетизация складывается из одновременного использования и защиты, и лицензирования, то есть только такое сочетание в долгосрочной перспективе даст максимальный доход от продажи программного обеспечения. Как правило, внедрение вот этих защитных технологий осуществляется очень глубоко в технический, организационный и бизнес-процесс. Поэтому лучше всего сразу встроить или хотя бы заложить и защитные технологии, и схему лицензирования. Иначе можно столкнуться с тем, что придется перестраивать очень большое количество процессов. Также стоит обратить внимание на то, какие Платформы и языки программирования поддерживают приобретаемые решения. То есть, если вы сегодня выпускаете софт только для Windows, но через год рассчитываете выпускать и под Linux, то нужно убедиться, что у выбранного вами защитного решения есть поддержка вот, операционной системы Linux. Ну и, конечно, лучше искать решение, которое позволяет производить тонкую настройку. То есть, речь идет о наличии API-технологий для разработки собственных защитных алгоритмов, Создание собственных утилит и так далее. Это играет достаточно немаловажную роль, потому что возможности кастомизации позволяют не только усилить защиту вашего продукта, но и оптимизировать процесс его продажи. На этом у нас все, друзья. Пожалуйста, вопросы.